Всем привет! Нашел очень любопытный ролик, он уже не новый, хотя имеет там миллион, наверное, просмотров или больше. Очень хотел ставить сюда его перевод, но YouTube ни в какую не дает делать это из-за копирайта. Так что вставляю сюда ссылку в угол, на оригинал. Это речь на конце TED, а конкретно на TED.med. А здесь только тезисно повторю то, что там говорится. Ролик около 15 минут длиной. Автор Франц Де это известный приматолог, ученый, итолог, э что, наверное, самое интересное, автор многих там, научных работ и нескольких очень популярных книг-бестселлеров по а, социальной жизни и психологии наших ближайших родственников, то есть там шимпанзе и других человекообразных обезьян. А, речь называется э, «Необычный» или там Surprise, в общем. Необычные данные о том, что такое альфа. Франс Деваль говорит в выступлении, что он сам частично отвечает за то, что этот термин вошел в массы, и поэтому чувствует большую ответственность перед обществом, что на самом деле термин альфа понимается радикально не так, как он это имел в виду, когда термин вводился. Термин практически появился где-то в 40-50 х годах при исследовании волчьих стай. И с тех пор он плавно перекочевал частично, в том числе и вот в исследования по сообществам шимпанзе, не только шимпанзе. Итак, тезисно. Речь начинается с примера о старом самце, который есть бывший смещенный альфа, и за ним очень нежно и заботливо ухаживает большая часть стаи, то есть ему приносит еду, подкладывает подстилку под, стилку, под под спину, чтобы было удобно лежать и так далее. То есть уже что-то здесь не очень клеится с общепринятым пониманием термина «альфа». В бизнес-книгах, как он говорит, учат, что альфа это в основном такой огромный сильный задира, который только и делает, что, в общем, всех избивает и достает. Книжку, которую написал сам Франс де Валь «Политика шимпанзе», рекомендовал в качестве бизнес-тренинга сам Ньют Гингрич, политикам, бизнесменам и так далее. И Франц Девальд настаивает, что описание трактуется совершенно неверно. Местами диаметрально неверно. Значит, Сам термин введен в 40-50-х годах при исследовании волков. В каждой стае есть только один альфа-самец и одна альфа-самка. Отсюда собственные названия альфа и альфа. То есть по определению только по одному в сообществе один и один. Альфа-шимпанзе отличается языком тела и демонстративным поведением. Например, ходит на двух ногах, ну и совершает другие всякие там, устрашающие движения телом. При этом старые самцы могут формировать коалиции и иметь большое влияние. В том числе иногда коалиция может иметь влияние больше, чем собственно альфа-самец. Дальше приводится пример, как новый альфа-самец ухаживает за бывшим альфа-самцом, который сделал его альфой. То есть, опять же, оказывает такую поддержку, уважение и там, делится едой и так далее. Самый мелкий самец может быть альфой, если правильно выстроить политику и коалиции. То есть социальные связи тут абсолютно ключевая вещь. Это все. Дальше... Демонстрация на фотографиях, пример языка тела, демонстрирующего коалицию у шимпанзе и там, для смешного контраста у американских политиков на выборах, когда там есть, например, тот, кто избирается в президенты и вице-президенты, как они это сказать, демонстрируют всем окружающим, что они вместе. И вот эта демонстрация, она до смешного похожа на то, как демонстрирует это шимпанзе. Объятия. Объятия при этом обязательны, даже если участники друг друга не любят. Опять же, с примерами на фотографиях. Как становится Альфой? Значит, первое, желательно быть сильным, смелым, в общем, уметь дерзать. Второе, нужно делиться. В среднем избирательная кампания, ну, в кавычках избирательной кампании, длится 2-3 месяца. То есть для желающего сместить нынешнего альфа нужно 2-3 месяца. И в это время нужно активно делиться и завоевывать себе сторонников. Во время кампании самцы, которые, сказать, участвуют в этой кампании, начинают активно играть с детенышами самок, чего обычно они не делают. Опять же, параллель с фотографиями избирательной кампании президента США. Привилегии и цена. Привилегии, ну, прежде всего, это самки. Самки намного важнее еды. Без еды самец может находиться неделю. Цена такова, что сторонникам и бывшим, и нынешним нужно оказывать фавор, иначе они не будут поддерживать твое положение. Соответственно, самками, например, нужно делиться. Если с ними не делиться, то это быстро закончится и бесславно. Постоянно есть другие претенденты, которых нужно как-то, в общем, обезвреживать. И в частности, это делается с помощью политических методов. То есть нужно разбивать союзы и пере переводить людей... Людей... Соратников в свою пользу. Это верно и для людей тоже. Уровень стресса. Значит, Пример графика, наверное, самая интересная иллюстрация из всей речи. Это анализ уровня кортизола в экскрементах. И по графику хорошо видно, что лучше всех живет самцу номер два. То есть второму в ранге. У первого самца, у альфа, у него уровень стресса ровно такой, как у самого низкого в иерархии, то есть там на уровне 6, 7 и так далее. То есть это очень-очень стрессовая роль. А обязанности. Значит, в первую очередь, поддержание мира в стае, то есть перерывание драк, рассуживание, причем без фаворитизма, обеспечение безопасности самым низкоранговым членам стаи. Опять же, потому что политика очень большое имеет значение. Второе, значит... Альфа — это главный утешитель. У обезьян есть такая активность, которая называется по-английски «consolation», то есть объятие, в общем, утешение после каких-то неприятностей, произошедших с членом стаи. В норме э, самки делают это больше примерно в два раза, два-два с половиной раза, чем самцы. Так вот, альфа-самец делает это примерно в два-два с половиной раза больше, чем самка. То есть, как его Дуваль называет, Верховный, главноутешающий, можно так перевести, это роль альфа-самца. В целом стая вообще не поддерживает агрессивных самцов, хотя они бывают, но в общем задиры не поддерживают. Про альфа-самок, про них мало что известно, они становятся на свою позицию не благодаря физической силе, вот, но они играют очень важную роль в отношениях, и как это происходит до конца непонятно. Например, у Баноба, как известно, матриархатная система и главная, главная особь стаи женского пола. И как она завоевывает свою позицию, в общем-то, до конца непонятно. Но точно не силой физической. То есть, ключевая мысль в том, что альфа не обязательно должен быть самец. Итого, говорит Франц Валь, не стоит оскорблять альф-шимпанзе, называя задир альфами. Альфа бывают задирами, но обычно у них набор качеств помимо размеров и силы. То есть не нужно оскорблять альфа-самцов шимпанзе, сравнивая их с нашими современными там, политиками, бизнесменами и так далее. Вот такая интересная лекция. Не предлагаю это воспринимать как истину в последней инстанции, как во всех подобных случаях. Просто интересная информация к сведению. Стоит намотать на ус и посмотреть на реальность, насколько она согласуется сказать, с реальной жизнью. Всем спасибо, пока, до встречи.